пошла. Вить, ну как тебе маска? Маска суперская, мне очень нравится, отличная маска. Слушай, а что ты ее не одеваешь? Она мне мешает, очки мне давит, поэтому я не могу ее одевать. А зачем ты ее тогда носишь? Она шапку хорошо прижимает в голове и мне ее не уносит. То есть, лучше, лучше... Маска для этого у меня. Понятно. Ты лучше маски не встречал для прижимы своей шапки. прижимает вообще лучшую маску всех прижимных. Вот так вот. Никогда не знаешь, как тебе пригодится твое спортивное снаряжение, но оно тебе пригодится только тогда, когда ты покупаешь качественное спортивное снаряжение. <свеск> Катайтесь вместе с нами!